Саш, поздравляю тебя! Молодец, Спасибо. хороший студент, хорошо работал. Эм, могу я пару слов в напутствие, да? Значит, смотри, я хочу тебе пожелать больших побед в продаже, потому что продажи это и так видно, что твое, и тебе это нравится делать. А также, чтобы рядом с тобой были лучшие клиенты, чтобы ты их находил, и они к тебе приходили сами лучше всего, вообще классно было бы. Вот. А также я хочу тебе пожелать, чтобы твои победы в дальнейшей работе были выше, чем даже вот те, которые ты сейчас ну, достиг. Теперь хочу узнать у тебя, что ты можешь сказать, что изменилось на втором этапе обучения. Что ты смог применять, и у тебя получилось? Есть ли какие-то цифры? Именно в росте продаж. Ну, я тоже благодарности <говорит> проявляю свои э, спасибо за этот курс. Я получил новые знания, новые инструменты. Нельзя говорить, что всегда все знаешь. Ну, то, что, с чего начинался <говорит> этот курс. Ну да. Я получил новые инструменты. Я думаю, в будущем я их применю, они не просто останутся. Ну, как бы мы к этому должны стараться всегда применять это в практике. Угу. По... Есть ли какие-то ц... изменения в продажах? В продажах. Ну, по сравнению с предыдущим периодом времени. Вот, то есть вот, в этот период здесь с предыдущими временем, сколько ты работал в ну, Есть, конечно. Да. Есть в каком-то процентном соотношении, хотя бы давай не в цифрах. Процентное соотношение Есть Процентное соотношение у меня <д�> хороший месяц. В общем, хороший месяц. Хорошо. Месяц у меня хороший. Хороший, да? Еще раз поздравляю тебя, спасибо тебе. Хорошего дня и хороших продаж. Спасибо. Укрешь ты.